Ребят, снова всем привет. Как я в прошлом видео уже и сказал, будем переделывать вот эту вот крышу. Она вся бежит. У меня тут и циркулярка стоит, потом все это ржавеет. Вот она, смотрите, все с ДСП, или как это мебельная доска называется. Вот она все бежит. Ну тут, в принципе, вот этот весь сарай, будка вот эта вот. А все сделано из этой херни. Поэтому мы это сейчас будем все выдергивать. И делать саму крышу повыше. Ну и уже новое покрытие потом тоже. Пришли с Денчиком вдвоем сегодня. Мамулька у нас на работу. Джессика, К Джессике подруга придет. Поэтому пока здесь с Деннисом вдвоем поковыряемся. А потом еще Давид придет сюда, поможет, чем сможет. Не знаю, может тоже с сыном придет, чтобы Деннису одному не было скучно. Ну посмотрите, это все... Буха. кстати по материалу сейчас тоже покажу сразу чем буду перекрывать короче вот взял такие 4 брусочка было, правда два с половиной метра брать длиной я что два метра взял три штуки два по два с половиной метра нам надо было взять и хватило бы и вот такой вот паркет у меня демонтировали тоже работали в старой квартире демонтировали я сначала хотел у платами там закрыть это все дело ну подвернулся вот такой паркет почему думаю его не использовать все уже деньги платить не надо Кстати, потом Давид придет, будем э, в казане готовить. Что будем готовить, узнаете потом, немного позже. Поэтому оставайтесь с нами. Так, ребятки, крыша демонтирована. С брусками пришлось повозиться, конечно, там гвозди на 200, а она, видите, вон, все как тут держится, все болтается. Это сейчас тоже надо будет закрепить, хоть она и гнилая, вот это вот тоже все здесь сгнило. Фанера, не фанера, непонятно. Короче, лепили туда все подряд, весь хлам, что, видать, был от какой-то старой мебели, не знаю. В общем, мне это на время. Я надеюсь, что я получу скоро разрешение и сарачки я потом там пристрою. А этот я хочу разобрать в будущем. Когда это будет, правда, я не знаю, потому что они что-то резиночку тянут с этим, с гнемигунгом, с разрешением на, на то, чтобы пристроить. Короче, что, сейчас ставим конек. Так, так. Немножко повыше сделаю, наверное. Вот так вот смотреть. В общем, сейчас увидите. Так, что, короче, уже темнеет потихонечку, надо закругляться. В общем, вот так вот я сделал. Блин, как начинаю снимать, так паровоз всегда едет. Короче, сделал сначала эту балку посередине, то есть скос середины. Потом начал, э, то есть вот здесь вот скос уже все сделал на эту сторону, потом начал на эту сторону делать. И тут я заметил, что она не пойдет так, потому что она бы уходила вниз Под вот эту вот херню, как ее, поликарбонат или что это То есть она уходила бы под низ, как это было до этого И, короче, вода бы вся туда херачила Поэтому я потом переделал, вот эту вот балку я подвинул сюда, направо немного То есть уже не посередине, а правее И вот тут вот такой вот затяжной скат, а здесь крутой скат не знаю, вроде смотрится неплохо. Может быть даже так и лучше, чем было бы если, бы, если бы я оставил посередине. Вот такие пироги. В общем, все, на сегодня будем закругляться. Давид уже приехал, тоже помогал, держал. Время летит, темняет. Уже рано, сейчас сколько время? Без 10-5 только. А уже все, сейчас через минут 20 уже будет темнотень. В общем, закругляемся, разжигаем казан. Будем готовить казан-кебаб. Так, ребятки, короче, будем сегодня готовить казан-кебаб. Давиду обещал, приедет, что приготовлю ему казан-кебаб. Правда, сам он что-то там, он за елкой прячется, стесняется. Короче, казан-кебаб будет у нас со свиными ребрышками картошка само собой ну и там уже по ходу дела все ингредиенты увидите правда темно не знаю что будет видно но то что будет видно то будет видно ребят пересмотрел дома все файлы как мы готовили казан кебаб в общем было очень темно освещение было здесь очень плохое Поэтому те кадры, подробности, как мы готовили, я выкладывать не буду. Тем более, что это рецепт не мой. Я также подглядел в ютубе, как это готовится. А потом уже как-нибудь, как будет время, мы с вами обязательно в дневное время приготовим это замечательное блюдо. Казан-кебаб на самом деле получился очень вкусный. Вот только есть одно «но». Подкинул я дровишек в наш очаг, открыл поддувало на все, пошел мыть посуду. Пока помыл посуду, выхожу... А у меня тут пламя в очаге полыхает немимоверное. В общем, картошка подгорела. И поэтому в нашем блюде картошка осталась не круглая, а рассыпчатая. В общем, сейчас поставлю, посмотрите, что получилось. Так, ребятки, вот так вот это выглядит при свете. Ну, картошка, как я и сказал, уже вся перемешалась. Ну, выглядит все равно еще пока аппетитно. На улице холодно, мы тут уже каминчик растопили. У нас камин горит. Давид тут, как всегда. Ладно, все, короче, сейчас садимся, кушаем, пробуем. Еще снимать, я кушаю. Я подожду бы готовить. Аппетитно. Скажи, вкусно, нет? Вкусно. А кушать не буду, Короче, снимаешь. Казанки баб удался, но не в целом. Вкусно, все мясо вообще отменное, вкуснейшее. Но вот только что картошка пригорела, и пока я ее потом мешал, она вся развалилась. И получилось некрасиво, но тем не менее, она так же вкусная, поэтому все нормально. Гости довольны, сказали вкусно. Да, Давид. Все нормально. Давай, Давид. Давай. За казан-кебаб у на даче. Так, продолжаем строить крышу. Сегодня вторник, у меня выходной. Вчера я после работы вот еще забежал немного тут. Успел кое-что сделать. Кинул перекладину посередине. Тут тоже перекладину кинул оттуда, с торца. Зашил отсюда, зашил. И все, и потом уже опять начало темнять. После работы, друзья, много не сделаешь, поэтому по чуть-чуть, по чуть-чуть, по два, по три часа Вроде бы кажется, что тут делать, а времени все равно уходит на это очень много. В общем, продолжаем. Так, ребят, у меня тут новые планы. В общем, решил вот эту всю Толь оторвать и весь фронт закрыть вагонкой. Чтоб все заодно вот так вот оно шло красивенько. Сразу я этого не учел, поэтому сейчас мне пришлось... Наложить еще почти по 3 сантиметра, 2,8, по-моему, вот эти вот рейки. Наложить сверху, чтобы выйти на, на один уровень с низом. И полностью вот это вот я затяну все до самого низа вагонкой. Само собой и дверь тоже. Насколько временно эта будка у меня будет, я не знаю. Возможно, она всегда останется, так как они там шевелятся. В общем, неизвестно. А уже хочется, чтобы этот угол тоже более-менее симпатично выглядел. А теперь можно смело перекрывать уже все это дело не спереди потом будет выглядеть четко когда это все обошьется вагоночкой не то что вот это вот зеленая толь так закрывать будем вот такой вот паркетной доской я уже и говорил примерно 12-15 миллиметров на толщиной никакая не прессовка И из-под низу будет, если смотреть, вот так вот будет цвет доски. Должно получиться красивенько. Эта сторона у нас готова. Сейчас покажу изнутри, пока светло. Вот так вот это будет изнутри выглядеть. нравится. Сейчас это пилю сначала на нужную длину для того, чтобы мне можно было поставить потом лестницу и залазить туда и уже доделывать ту сторону. Для этого берем такую шину алюминиевую, можно и деревянную, лишь бы ровно было, циркулярочку. без струбцины и лезем наверх Так, пока совсем не стемняло, я вам быстренько покажу, что у меня тут из всего этого вышло. Сейчас залезу. Ну, в общем, вот смотрите. Вот, ровненько, четко. Тут, конечно, угол другой у меня, поэтому она наискосую. Вот эта вот крыша, она как попала, тоже сделана. Если бы я начал это все ровно делать, тогда мне пришлось бы вот эту вот крышу переделать вот этот поликарбонат поэтому вот тут вот как-то так получилось сюда пойдем вот, вот. с косую так все выпилил тут все ровненько все четко в общем с деревом мы закончили осталось закрыть толью и все но это уже будет наверное завтра может послезавтра Так Приехал закрывать крышу Толию вот что-то если честно Совсем не хочется На улице прохладненько, 4 градуса Пар сорта идет Плюс ко всему Дождик моросит Вот посмотрите, буквально пару дней прошло И дерево уже совсем осыпалось У нас был уже минус Вчера минус 3 по-моему Ночью тоже 0 или минус 1,2. Вон, смотрите, немножко лед даже. Но делать надо, друзья. Потому что теплее уже не будет, по-любому. Будет только холодней. Сейчас нарежу сначала толь теми размерами, которые мне необходимы. Вот это вот у нас, толь, получается, у меня остатки остались это первый слой сделаем насколько хватит и потом я еще купил второй слой я раньше этого не знала оказывается надо в два слоя стелить еще желательно покрытие сначала отгрунтовать а потом уже наносить первый слой и второй слой вот это 5 квадратных метров один рулон и тот у меня уже давненько был. Сейчас посмотрим, насколько его хватит. Ну там, наверное, уже 2,5-3 максимум квадратных метра осталось. Так, что, насколько хватит. Только тут вообще ничего нет. Придется ехать покупать. she's not a Короче, я не знаю, как в это время года можно что-то сделать. Пока ездил за толью, вроде бы все нормально было, дождя не было. Сейчас приехал брезент, только снял сразу, дождь пошел. Хотел немножко сейчас с Карелкой пройти, там подсушить, чтобы сухо все было, прежде чем я начну Толь укладывать. А он сейчас опять пошел. Пусть небольшой дождик, но он тоже мокрый. Только не хватит. Все это работает. Все, поднимаем газ на крышу. для таких работ наш огнетушитель всегда был под рукой на его нет.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 Так вот можно пожар устроить в 3 секунды Хорошо, воду еще не отключили Этот поликарбонат загорелся Фух. Надеюсь, никто не видел а Выгорело Видимо, в этот Поликарбонат начал гореть Поперла. Хорошо, что воду не отключили Еще Так бы сейчас было бы что-то с чем-то Ладно, что пробуем дальше туда тогда вниз сильно лезть не буду Это видимо то, что газ уже плохо горит, поэтому так не проплавилось столько, сколько нужно. Ладно, поеду, сейчас туда поменяю баллон, немного подожду, чтобы у меня тут снова пламя не воспламенилось. Вдруг там еще что-нибудь клеит. Видите, дымок идет, не знаю, там пар или дымок, поэтому подожду немножко. Вот, тут приплавилось Хорошо. Я даже подумать не мог, что этот поликарбонат так быстро воспламеняется. Ладно, едем за газом. Так, ну что, вторая попытка. Соорудил я сейчас такую кочергу. Баллон заменил. Продолжаем. Все, ребят, крышу вроде бы закрыл. Получилось так, как получилось, естественно, не без косяков. Я в этом деле не профессионал, поэтому как получилось, так получилось тут вот я немножко, видимо, перегрел, и она потекло. А в принципе получилось более-менее вот. вот эта вот сторона где у меня пожар был. Слава богу, больше не было пожара. Все нормально прошло. Я уже потом осторожничал немножко. Все, и тут вот так вот выглядит. Потом мне края еще обрезать. И готово. Сейчас не буду. Так, сейчас внутри еще покажу. Как у меня тут изнутри получилось. Теперь этой гарю воняет. Вон, смотрите, вон там. Вон. Чуть-чуть погорела. Так вот это изнутри. Там я тоже еще потом зашью снаружи. Возможно, тоже всю стенку потом вагонкой обошью. Но это уже осенью, ой, весной потом. В этом году я уже ничего делать не буду больше. Дома дел много. Так что, ребят, ремонт крыши объявляется закрытым. Вам всем спасибо, кто следил за этим процессом. Все, ну а я видео буду заканчивать. И говорю всем пока-пока. И до встречи ровно через неделю. Чао-чао. Смотрите, как газ замерз, пока я им пользовался. Налию покрылся. Сразу видно, что сибирский газ... Шутка, конечно.